Я и снова всем привет с вами снова дмитрий сегодня мы будем но ну, очень простой но ну, очень вкусный рецепт варенье варенье мы будем готовить из лепестков чая каркаде. ну что ж не будем медлить приступим Итак, значит пол литра воды наливаем в кастрюльку даем закипеть и добавляем 4 чайных ложек чая каркаде. заменитель сахара по вкусу у меня жиденький два колпачка Милфорда, желатин грамм 10 или агар-агар, 2 чайные ложки. Ну, теперь же варим примерно минут пять, даем хорошенько желатину раствориться. Ну вот и все, варенье наше 5 минут поварилось, и оно готово. Теперь же по желанию можно отсаживать лепестки, если мы отсадим просто лепестки, то у нас получится просто джем. Если мы оставляем лепестки, то у нас получается варенье. Остужаем, убираем в холодильник и наше варенье готово. Ну что ж, спустя некоторое время наше варенье из лепестков суданской розы готово. Варенье получилось ну нереально очень вкусное. Приятного аппетита! Ну что ж, вот вы и сами убедились, как мы очень просто и очень вкусное варенье приготовили. С этим вареньем вы можете выпекать свои любимые выпечки, добавлять в творог, ну и просто даже с чаем варенье попить. Впереди у нас будут еще рецепты с вареньем, так что обязательно подписывайтесь, ставим лайки. До скорой встречи, пока!